Всем привет! В этом видео мы разберем, как Drupal работает с материалами сайта, разберем, что такое типы материалов и что такое ноды. Давайте зайдем на наш сайт, зайдем в раздел «Содержимое». И здесь вы видите все материалы сайта. Мы можем добавить содержимое. По умолчанию у нас есть два типа содержимых – это статья и основная страница. Мы сможем добавлять и другие типы содержимого. Со временем мы даже рассмотрим, как выводить этот тип содержимого. Различные views сделаем на основе этих типов. Создадим, создадим свой тип содержимого. Но пока давайте создадим статью. Вводим в статье заголовок. Добавляем какое-то описание. И у нас есть сразу теги. По идее мы уже можем сделать целый блок на основе того, что есть в Drupal из коробки. Ну, наша наши статьи. Погода. Можно добавить изображение к нашей статье. Также, если вы посмотрите под телефоном, из-под телефона наше редактирование, то увидите, что даже с телефона вы сможете зайти и управлять вашим сайтом. Вот видите, вы можете свернуть менюшку, и при разрешении 320 даже... Под каким-нибудь iPhone 4 вы сможете редактировать свой сайт, добавлять новые статьи на сайт. Редактируются все статьи через визуальный редактор, CK Editor. Вы можете загружать картинки как через поле изображения, так и через иконку картинки. Видите, вот здесь довольно-таки все просто загружается. Можно прописать альтернативный текст. сохраняем, видите, все достаточно просто, картинку можно ресайзить прямо в визуальном редакторе, все очень удобно, просто сохраняем нашу картинку, так, альтернативный текст, картинка, сохраняем нашу картинку, эта статья сразу будет опубликована на главной странице по умолчанию. У нас все вводится в виде блога. Также вы можете еще редактировать материалы прямо на странице. Например, зайти в быстрое редактирование и поправить, например, название статьи. Нажимаем кнопку «Сохранить». И увидите, что у нас прямо сохранилось прямо со страницы, не заходя даже на страницу редактирования этого материала. Мы можем поменять, например, заголовок. Также, помимо быстрого редактирования, помимо статьи, можно поменять и автора материала, можно поменять дату публикации. Меняется также и содержимое. Все довольно-таки просто, неудобно. Можно поменять даже поля, и все прочие поля, которые вы будете добавлять, тоже можно будет изменить. Например, теги, если добавить какое-нибудь еще поле. Тоже сможете менять прямо на, на, на сайте, не заходя на страницу редактирования. Хотя вы можете просто заходить, конечно, на страницу редактирования и править прямо на форме редактирования вашей статьи. Как видите, работать с контентом в Drupal стало намного удобнее. Табы из футера формы были перенесены в правую часть. Все довольно-таки удобно, компактно. Вы можете разворачивать, разворачивать настройки вашей формы. И все выглядит довольно таки хорошо. С редактированием материалов мы уже разобрались. Давайте еще рассмотрим, что такое ноды в труппале. Давайте зайдем в содержимое. Здесь вы видите нашу новую добавленную статью. Здесь же будут содержимо отображаться все материалы, которые мы добавляем через сайт. Если вы добавляете материалы через добавить содержимое, значит вы добавляете ноды. Ноды в это все материалы, которые вы добавляете на сайт. У каждой ноды есть свой путь. Он начинается с нод. И дальше у него идет ID этой ноды. Также ID этой ноды вы можете посмотреть на странице редактирования ноды. Если на странице редактирования ноды у вас будет путь Node slash ID ноды Edit. И на странице удаления ноды будет также Node slash ID этой ноды Delete. У каждой ноды есть свой тип материала. У нас это есть статья и страница. По умолчанию только два типа материалов у нод. Вы опять же можете добавить новые типы материалов, новости, блоги и другие типы материалов. Но пока, я думаю, нам достаточно того, что мы знаем, какой путь у ноды, что она имеет свой тип материалов. Также вы можете ассортировать на странице по типу материала ваши ноды. В принципе, я думаю, пока нам этого достаточно. В будущем мы разберем побольше. Но пока подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, делайте хороший сайт на Друпале.